Пять, четыре, три, два, один. Какой огромный все-таки он. в видео. Всем привет, дорогие друзья, подписчики и зрители. Я вам сегодня показываю самые интересные моменты, которые случились за эти необычные дни. Конечно, сядьте поудобнее, ну а я начинаю новые и очень интересные видеосюжеты. Первый видеосюжет был заснят на Кавказе, где именно я буду молчать. Помимо того, что везде происходят страшные явления, объекты НЛО прям лезут на камеру, но их просто так не заметить. А именно главное, их нельзя просто так поймать. Суть в том, что отличается НЛО от космических кораблей, то что они находятся на Земле. Мы про них только узнали, что на Земле около несколько сотен Тысяч НЛО находится под землей. Но на Кавказе есть одно место, где притягивают множество людей. Как и недавно, случилась очень страшная история. Напали на туристов несколько объектов НЛО. Их судьбы неизвестны. Они остановились в одном месте, пошли пешком, прошли какую-то очень страшную гору. А там случилось то, что и должно было случиться. Ужас. НЛО похитило их всех. Но это только заключается в том, что это вы должны сами поверить. Но есть еще одно «но», где происходит страшное явление. В одном месте также мы с Алексом засняли очень интересное НЛО. Посмотрите, необычные кадры. Конечно, их заметить очень тяжело, но прям в поле этот объект НЛО прям приземлился, и очень странно было бы это не заснять. Мы с Алексом часто занимаемся в поисках приключения на свою, можно сказать, Задницу. Но здесь мы засняли много чего интересного. Этот объект НЛО необычного типа, ярким цветом светился и начал приземляться на Землю. Кстати, он приземлился от нас где-то несколько километров. В общем, где-то 2 или там 2000 метров. Но давайте мы с вами разберем. Объекты НЛО часто скрываются на Земле. И очень часто они появляются в космосе. На в космосе мы заметили, как много Множества. На МКС люди шокировали сами себя. Но это никто не может догадаться о том, что происходит. Объекты НЛО могут похищать людей. Объекты НЛО могут уничтожать все на своем пути. Вот самое интересное то, что вы должны прекрасно понимать, дорогие друзья. На МКС есть лаборатория, где исследовательская группа исследовала необычный форма жизни. Откуда у них такая необычная? Пробирка была, это очень тяжело, но это только набирает множество интересных явлений. Объекты НЛО часто похищают людей, для чего никто не может объяснить. Но есть множество тайн, что НЛО похищает людей для своего рабства. Вот, например, один видеосюжет, который вы наблюдаете, сбили объект НЛО и летит Падает он на землю. Вообще, очень удивительно знать о том, что объекты НЛО очень странно себя ведут. Но одному военному было суждено стать, наверное, лидером в своем интересном процессе. В общем, этот объект НЛО приземлился недалеко от одного места, я также не буду говорить. Он рухнул просто. Он летел без защиты, как будто он хотел наладить контакт. И что происходит, вы видите сами. Объект НЛО целенаправленно уничтожает все на своем пути. Но так ли на самом деле это все происходит, дорогие друзья? Но очень странно звучит то, что и должно было звучить. Объекты НЛО часто появляются на Земле. Сейчас мы с вами это и видим. Мы часто блокируем действия того, что происходит. Но суть в том, что это только начало. Ну что на самом деле вы видите? Взрыв. Опасный взрыв, который, скорее всего, может даже и термоядерный. Но ученые и военные в этом месте были и не нашли ничего. Даже обломков. А куда делся тогда корабль? А вот еще очень интересный видеосюжет. Конечно, очень странно, но НЛО поймало... Какой-то самолет. И это очень странно звучит. Это необыкновенный самолет, а каких-то чиновников а именно в Америке. Это Аляска. И Русскоязычники здесь часто обитают, но ну, я имею русских. Они засняли эту необычную картину, как объект НЛО взял самолет в ловушку и начал вертеть по часовой стрелке. И это очень странно звучит. Зачем объекту НЛО захватывать именно самолет? Именно каких-то правителей. Но это очень странно звучит. Мы с вами будем, конечно, понимать дальше. То, что мы с вами видим и то, что мы с вами слышим, это первоначальная схема о том, что скрывается от наших глаз. Ставьте лайк, подписывайтесь, дорогие друзья. А с вами был Тайна НЛО.